очень быстро. Когда он закончится, мы придем к власти. Когда мы придем к власти, мы те, которые принципиальные, профессиональные, сильные, целеустремленные, мы будем, мы будем восстанавливать справедливость и наказывать всех тех, кто причастен к преступлениям, кто причастен к нивелированию Конституции, кто, кто причастен к развалу нашей страны. Вот. И мы это сделаем в назидание следующим поколению. Спасибо большое. Еще раз февраля. Спасибо большое. Илья Владимирович, а скажите, а все-таки возможно, да, что Сергей Стерненко может как-то там оспорить приговор? Слушайте, в рамках закона есть апелляция. Угу. Вот. Апелляционный суд должен будет рассмотреть. В течение 15 дней его адвокаты должны предоставить апелляционную жалобу. И будет новое рассмотрение. Вот. Но вы знаете как? Я сегодня хочу сказать, причем искренне, как народный депутат, как член комитета по вопросам правоохранительной деятельности, спасибо генеральному прокурору Украины за ее принципиальную позицию в вопросе достижения истины и соблюдения закона. Потому что вот подобный, подобный хаос, он же делается в том, что уничтожал нашу государственность, сеял раздор и уничтожал наше общество, превращая все в какой-то бесконечный хаос и беспредел. Закон. Вот, что должно быть основой любых процессов. И сегодня справедливость восторжествовала. Негодяй, убийца, еще пока не получил по заслугам. Он сегодня получил первый свой срок. Будет второй срок. А наша сегодня задача выстроить его нахождение в тюрьме более воспитательным процессом, чем он даже на это рассчитывал. Спасибо.